Здравствуйте! С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный набор ударных головок от компании TukTool, код товара GCI2701. Набор состоит из 27 предметов. TukTool это тайваньский бренд, выпускает профессиональный инструмент по железной гарантии. Набор поставляется в упаковке из картона. Указывается комплектация набора. Также указывается изготовление остров Тайвань. Ну и также перечисляется преимущество инструмента тупту. Tool. Ну, здесь видите на английском языке. Прокладка, которая ложится между двух крышек при закрывании с логотипом. И сам набор. Начнем из головок. В наборе ударные головки. Черного цвета, это сталь. Размеры головок 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30 и 32, это самая большая. Профиль шестигранный. Надпись на головках, логотип Топтул, указывается CRMO, хромо сталь, и номер по каталогу. Поэтому номеру вы можете найти в каталоге Top Tool, допустим, вот данную головку. Ударный кардан для труднодоступных мест. И удлинитель 125 мм. Посадочный квадрат. Инструментом в наборе 1,2 дюйма. И также есть комплект колец и шплинтов Идет в наборе. Кейс состоит из двух частей. Соединяет широкая пластиковая зависа, запирание на пластиковые защелки. Внутри металлические штифты. Ставим. И также логотип Top Tool присутствует внутри кейса. Так, ширина кейса 39 сантиметров, длина 21 см, с рукояткой, высота 8,5 и вес набора старает 3,2 килограмма. Данные головки применяются для работы на СТО с ударным газовертом, то есть для пневмоинструмента. На верхней крышке видите еще логотип топ и здесь у нас металлическая Бляшка, также с логотипа TopTool. И написано, изготавливается инструмент TopTool с 1981 года. Вот такой набор ударных головок с карданом и удлинителем. Напоминаю за подписку на канал, за оставленный комментарий. Вы получаете дополнительную скидку при заказе в нашем магазине. Спасибо. До свидания.